Все мы знаем наш известный лечебно-профилактический гель Демотен, у которого три основных актива. Это гиалуроновая кислота, которая хорошо увлажняет сок вера, которая обладает иммуностимулирующим эффектом и успокаивает кожу. И лечебная доза серы, которая контролирует количество патогенных микробов на коже лица или любой другой сибарейной зоны, на которую мы эти препараты можем использовать. То есть это может быть грудь, плечи, спина. Но демотен можно использовать в комбинации с другими какими-то лечебными или лечебно-профилактическими средствами. Притом, если акне или какие-то еще акнеформные дерматозы находятся в ремиссии, то есть нет обострения, нет большого количества воспалений свежих, то достаточно одного демотена для профилактики, для увлажнения кожи. Кроме того, он не комедогенный, он не содержит жиров, имеет легкую гелевую текстуру. Но если же появились воспаления или они появляются, лучше всего комбинировать уже демотен с какими-то более селективными средствами, которые воздействуют прицельно на воспаление, на поствоспалительную пигментацию. И Идеальным вариантом в данном случае будет азолаиновая кислота, то есть препараты с азолаиновой кислотой. У нас в гельтеке тоже такой препарат есть. Это сыворотка Стоп Акне из серии антиакне, И она содержит азолоиновую кислоту в количестве 10% в сочетании в комплексе с глицином. То есть азолоиновая кислота в таком виде не обладает таким сильным раздражающим свойством, как, например, аналоги с чистой азолоиновой кислотой, в том числе больше концентрации а в качестве лечебного и лечебно-профилактического ухода подходит очень хорошо. Не вызывает сильных раздражений каких-то, то есть при нанесении может быть легкое покалывание пощипывание, но оно в течение буквально нескольких секунд, максимум минуты проходит. Это нормально. И азолаиновая кислота в таком виде, в виде азологлицина, она очень хорошо переносится, даже если это не просто акне, да, воспаление на коже, а если, например, обострение розация, при Приразация, как известно, кожа отличается неадекватным иммунным ответом, очень реактивная, гиперреактивная, и поэтому переносимость уходовых и лечебно-профилактических, и лечебных средств она очень важна. Кроме того, сыворотка стоп-акне содержит другие компоненты, и уходового плана и себорегулирующего плана то есть здесь есть депантенол здесь есть сок алоэ вера который успокаивает кожу опять-таки способствует усилению репаративных функций то есть разрешаются и заживают воспалительные элементы быстрее чем без использования аналогичных средств и в составе есть пребиотик компонент сиреношилд, или, если его химическое название, привести до бутил, карбоксилат, который как бы подкармливает микрофлору нормальную, которая должна вытеснять микрофлору патогенную. А, кроме того, в составе здесь очень эффективный себорегулирующий комплекс, который содержит цинк, медь, магний и регулирует выработку себума. Соответственно, убирает гиперпродукцию, азолаиновая кислота... Работает на профилактику фолликулярного гиперкератоза, который является основной причиной возникновения акне и дерматозов. И работает еще на устранение и предотвращение поствоспалительной пигментации, так как блокирует фермент тирозиназ. Таким образом, вот эта парочка дематена стоп-акне это такой идеальный вариант для ухода за проблемной кожей при акне то есть угревой болезни, при акнефорных дерматозах и при папулопостулезной стадии розации. В целом уход за проблемной кожей при акне, при папулопостулезной стадии розации должен быть комплексным. И это не только сильно действующие препараты или лечебно-профилактические препараты, которые наносятся на кожу на весь день, но это и очищение поверхностное и глубокое. Для очищения проблемной кожи Рекомендуется наиболее мягкие средства, которые не содержат лаурил сульфатов, то есть жестких ПАВ-пенообразователей, которые повреждают гидролипидный барьер. Идеальным вариантом, я считаю, гель очищающий, в котором основа является очень мягкой. И это кокоглюкозит натуральный ПАВ, который мягко очищает кожу, не очень сильно пенится, но при этом очищает эффективно. И не разрушает гидролипидный барьер, то есть не нарушает защитную функцию эпидермиса. После того, как мы умылись очищающим гелем, обязательно ну, для любой кожи, но для проблемной особенно, нужно использовать тоник. Тоник используется для того, чтобы восстановить PH, быстро его восстановить, потому что сам он будет восстанавливаться порядка двух часов, а при использовании тоника в течение 15 минут уже придет в норму. В норме у нас PH кожи слабокислый, то есть где-то в диапазоне от 4,5 до 5,5, максимум 6. Соответственно, тоники с нейтральным таким PH, либо со слабокислым PH нормализуют его очень быстро. А такой PH кожи обеспечивает оптимальные условия существования нормальной микрофлоры. Потому что патогенная микрофлора, вызывающая прыщи, говоря простым языком, она любит больше щелочной PH. И когда PH сдвигается в щелочную сторону, как раз обостряется акне зачастую. А нормальная микрофлора, она хорошо существует при слабокислом PH. Два варианта тоников, которые хорошо использовать при проблемной коже, будь это кожа с акне или с папулопустулезной стадии розации, Это тоник для жирной проблемной кожи, который не содержит никаких подсушивающих компонентов, не содержит... Спирта является просто балансирующим тоником, то есть он содержит себе в частности, например, экстракт гомомилиса. Второй вариант это освежающий тоник с ахокислотами. Вот этот тоник имеет слабокислый pH, в диапазоне от 3,6 до 4. И данный тоник содержит небольшую концентрацию 4 процента. Всех аха кислот которые вообще в природе существуют, и лимонные, и яблочные, и гликолевые, и молочные, и винные, и первоиноградные. То есть такой комплекс богатый. Небольшая концентрация салициловой, бета-гидроксикислоты добавлена. И себорегулирующий комплекс по аналогии с тем, который находится в сыворотке стопакна. Так вот, утром можно использовать тоник для жирной и проблемной кожи, вечером тоник с АХ-кислотами. Желательно, если мы используем кислотные средства какие-то, в том числе даже стоп-акне, хотя золаиновая кислота не является общепризнанно фототоксичной кислотой, но все равно кожу летом, когда активное солнце, не обязательно даже летом, зимой на горнолыжном курорте тоже может быть очень активное солнце, нужно защищать средствами с СПФ. И еще очень важно проблемную кожу, как правило, она жирная или комбинированная бывает, редко когда сухая кожа становится проблемной, склонна такая кожа к закупориванию пор. Поэтому эти поры нужно регулярно очищать. Зачастую фолликулярный гиперкератоз способствует тому, что забиваются поры, плюс какие-то наружные средства, которые человек наносит, могут оказаться комедогенными. И в таком случае регулярно стоит проводить глубокое очищение. Какими-то агрессивными методами, скрабированием, скатками, какими-то частыми кислотными пилингами с большим процентом кислот очищать, конечно, такую кожу не рекомендуется, потому что она всегда имеет повышенную чувствительность. Оптимальным вариантом является энзимные пилинги, то есть энзимная пектиновая маска, которую мы наносим на кожу 1-2 раза в неделю, на очищенную кожу на 15 минут под пленку, потом смываем водой. Смывать лучше всего вот таким вот полотенчиком одноразовым, потому что трение дополнительное вот этой мягкой ткани о кожу создает еще эффект легкого пилинга, и при этом не травмирует. Эпидермис, роговой его слой. Так вот, использование энзимной пектиной маски, которая содержит фермент папаин, мочевину и небольшой процент, 5% молочной кислоты, это оптимальный вариант для регулярного глубокого очищения, в том числе и проблемной кожи. Нормальную кожу тоже можно беспроблемно очищать этим средством один-два раза в неделю. Если же в дополнение к каким-то проблемам на коже лица Например, при розации патологический процесс перешел на веки, то у нас тоже есть препарат, который по составу напоминает демотен. Это блефорогель-2, тоже содержащий гиалуроновую кислоту высокомолекулярную, сок алоэ вера и серу, который можно использовать на подвижные веки, на ресничный край для ухода за этой зоной, когда там есть какой-то воспалительный процесс. Вот Таким образом оптимально сочетать эти препараты, представленные здесь, да, демотен, сыворотка стопакне, очищающее средства тоники энзимной маской Гель 2 для ухода за проблемной кожей, за жирной комбинированной кожей, при акне, угревой болезни, акнеформных дерматозах и папулопустулезной стадии эрозации.